Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Владимир Тюняев и канал Техногон. Сегодня мы вам представляем интереснейший ролик, который сделал Тёма Дирека на своем канале. Смотрите, и вы поймете, какую лапшу нам вешают на ТВ. Столько фактов, столько доказательств того вранья который льется на нас непрерывно непрерывно 24 часа в сутки и разоблачение которое делает тема оно поможет вам понять все таки где правда а где ложь подписывайтесь на канал тема дирека подписывайтесь на наши каналы благодарю вас Понеслась. 10 причин, почему я отказался от ТВ. Да хоть 510. Как телевидение меняет сознание, почему мы деградируем из-за него и примеры откровенного наглого вранья с телеэкранов в этом выпуске. Друзья, подписывайтесь на канал. Понеслась. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Натан Майер Ротшильд. На самом деле и первой причины из 10 будет достаточно после просмотра следующего материала. Чрезвычайно опасно для нашей демократии. Это чрезвычайно опасно для нашей демократии. Это чрезвычайно опасно для нашей демократии. Это чрезвычайно опасно для нашей демократии. Для нашей демократии. Для нашей демократии. Далее все они говорят одно и то же. На этот час у нас 33 подтвержденных положительных теста на вирус. Вчера у нас было два. 22 случая, сегодня 33. Это здесь, в Арканзасе, сегодня у нас 33 подтвержденных положительных случая, сегодня в Бостоне 33 подтвержденных случая. Сегодня у нас 33 жителя Пенсильвании с положительным результатом на COVID 19. 33 дела в Северной Каролине, 33 подтвержденных случая коронавирусом в Мичигане, общее число доведено до 33. Это 33 новых случая со вчерашнего дня. В Луизиане 33 случая заболевания, подпрыгнуло до 33 человек. И их количество достигло 33 человека. Идите за деньгами, и вы увидите, куда они вас приведут. В 1983 году 90% медиа медиаканалов в Америке принадлежало 50 компаниям. К 2011 уже 6. При появлении новых компаний на рынке, гиганты скупают их, чтобы самостоятельно контролировать рынок и, как следствие, контролировать информацию, которая подается людям. На российском рынке медиа контент менее централизован, но основные информационные каналы 50% принадлежат государству. Оставшиеся 50% это частные компании, но развлекательный контент. То есть основа, основа информации, новости это прерогатива государства. В конечном итоге контент контролируется небольшой одной группой людей, которые решают... С помощью него свои задачи. И это причина номер один. А вот какие задачи решаются, напишите в комментариях вашу точку зрения. В 21 веке не нужно будет убивать сотни граждан. Дабы заполучить желанную власть над массами, достаточно лишь купить телеканалы и с их помощью воспитывать будущее поколение управляемых рабов. Цитата, приписываемая Дэвиду Рокфеллеру. Вторая причина заключается в том, что ТВ не отражает реальность, а формирует ее. Слушаем э, генерального директора Первого канала Константина Эрнста. Сериал успешный. Чем он, так э, сказать, хороший и вечен? Собственно, это такая завуалированная форма проговаривания моделей поведения в изменившемся времени. Людям кажется, что они развлекаются, смотрят за развитиями, и за коллизиями какой-то чужой истории, а на самом деле они получают образцы поведения в, в данной конкретной ситуации. А вот, что Константин говорит про прогнозное программирование, о котором я говорил в прошлом ролике. Ссылочка на этот ролик в описании к видео. Вы не любите конспирологических теорий. И каждый раз, когда появляется новая программа или новый сериал, или новый герой, возникает масса предположений и версий, почему именно сейчас. Бывают случаи, когда это совпало с какими-то событиями, и от столкновения с этими событиями появляется другой смысл. Но в подавляющем большинстве случаев, безусловно, это ставится специально в контекст с каким-то месседжем. А теперь посмотрим, какие же ролевые модели предлагает нам телевидение. Для начала рассмотрим э, модель семьи. Хочу взять кредит 16 400 рублей Но если Ух ты! Две мне? А, -а мне три. А почему тебе три? Ой, дебил, я же стаж, у меня этих потребности больше так, тихо закатали губы я куплю на эти деньги себе финский спиннинг мужики обалдеют рыба с ума сойдет ну а потом мы в современном обществе задаемся вопросом почему так много девушек стали а, чиками инстасамками, а, содержанками маша не так видишь я убираюсь хочу чтобы дима мне новый смартфон подарил Ого, даешь, не то что некоторые, берут в МТС новенький Самсунг за полцены, а ты ну просто золушка. Утюг выключи и выкинь. А молодые люди вдруг превратились в таких респектабельных качков, курящих кальян, на дорогих авто, посещающие семинары бизнес-молодости. 10 тысяч просмотров. 345 репостов. 15 тысяч лайков. А это мы выложим прямо сейчас. Я могу сейчас сюда повествовать примеры из реальной жизни, из реальных соцсетей. Ну, вы эти примеры знаете и без меня. Вы это видите в окружающем мире, как это происходит в действительности. Следующий пример вот такие мультики для детишек стали снимать. Скажите, а вот что раньше э, люди делали, когда телевизоров не было? М? Что дети делали? Что пенсионеры делали? Вы что, хотите одних развлечений? Ну развлекайте нас, информируйте нас, щекотите наши нервы. Скоро не мы на них будем смотреть а не на нас. Третий пункт это дезинформация. Причем это может быть как искаженная информация, так и откровенное вранье. Вот сейчас мы посмотрим, как информацию подают Яндекс Новости. Ну, это интернет, но я вас уверяю, телевизионные технологии двигаются таким же путем. Китая называли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы. Написала газета.ру. Переходим на газету Ру, Действительно такой заголовок. Но выясняется, что не весь Китай, а китайский портал Сина так считает. Переходим по ссылке. Естественно, попадаем на главную страницу сайта находим альтернативный источник переходим по ссылке и наконец натыкаемся на эту статью все на китайском ничего не понятно переводим через google translate и обнаруживаем эту строчку делает ракету пионер более сдерживающим оружием чем ядерная бомба смысл похожий но кардинально разный вот и самое главное содержание статьи указывает только взгляды автора а не взгляды сина то есть просто рандомный чувак в интернете что-то написал зато мы можем сидеть и обсуждать о том что даже в китае эту ракету Считают мощнее, чем ядерная бомба Касательно злободневного вопроса Модной болезни Посмотрим, что нам показывают по телевидению Вот якобы два госпиталя Которые борются с модной страшной болезнью Один из них в США А другой в Италии А декорации почему-то одни и те же но еще больше, на эту же тему. Мне нравится вот такой ролик. 27-летнего Никиты, тренера по вольной борьбе, который не пьет и не курит 90-процентное поражение легких. В госпитале уже два месяца. Каждая фраза дается с трудом. Огромная победа, что сегодня три часа смог дышать сам без кислородной маски. На соседней койке мама парня. переболели все. Папа, бабушка, дедушка. Никита не прививался. И ему хуже всех. Никита не прививался. Почему? Мне было не верил там, не знаю, какие убеждения были, предубеждения. Перевелался? Да. Да мы не пишем. не Не, мы Ну, в этот момент, допустим, он скажет, что прерваться надо, и кто Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней. Йозеф Гебельс. Четвертая причина – это деградация. Вот вы хоть, хоть убейте, я не понимаю, что в этом смешного. Барыня, барыня, сударня, барыня, ась, ась, ась, ась, утонул в реке карась. Чеботуха, чеботуха, чеботуха, чебота, тюх, тюх, тюх, тюх, тюх, яйц стал нести петух. Пугачева, гугаты, Субасдульт. Что у него с головой? Жопа. Причем речь идет не только о так называемом юморе, вот так у нас популярная медицина выглядит. Нет, вы кр... вот положили вот, нас, вот да, тут люди, на крышечку, спокойненько дырочку образовали и все сделали. Но перед этим, если у вас хоть чуть-чуть осталось сил потерпеть, вы можете же протереть стульчак хотя бы уж по минимум прежде чем лазить. И дальше. можете этой же бумажкой тоже покрыть его туалетной, уже спокойно сесть и всласть себе пописать, а Бог даст, и покахать. Вот так выглядит политика. Джо Байден, кажется, испортил воздух прямо перед Камилой Паркер-Боулс. Это должно быть концом его президентства, вне всяких сомнений. Предполагалось, что он будет стремиться к сокращению выбросов, но когда президент Джо Байден испустил немного собственного природного газа на климатическом саммите, это было достаточно громко, чтобы заставить герцогиню Карнаульскую покраснеть. Информационный источник сообщил, что Камилла была поражена, услышав, как Байден портит воздух во время их вежливой светской беседы. Это было долго и громко, и игнорировать это было невозможно. Самое интересное, что когда была инаугурация этого президента, на ютубе навалилось столько дизлайков, что сервис... Весу пришлось их скручивать. Об этом почему-то Т.В. молчит. Но как он пернул, знают все. Пятая причина это смещение акцентов. Вот вы когда-нибудь замечали, пришла какая-то громкая новость. Она взбудоражила весь мир. Все они говорят, говорят, говорят, а потом она по чуть-чуть, по чуть и как будто испарилась. И на ее место пришла другая, такая же глумкая. Итак, сегодня заканчивается календарь мая. Буквально вся планета замерла в тревожном ожидании, наступит ли апокалипсис. Как считает тибетский монах, конец света может наступить в 10 часов 13 минут. Какой монах? Где этот монах? Я прям помню, как весь мир про это говорил. Ким Чен сейчас всех убьет, эти ракеты он запускает ядерные. Всех атакуют, все ходили, что-то боялись, и вот оно все такое стояло, стояло, стояло, а потом и ничего уже как бы и нет. И вот такого много было на самом деле. В свое время Саакашвили, а не так давно Лукашенко, да, про него, да не это давно был, Кириенко. А вот эти всякие разговоры нашего президента и Байдена, там какие-то вопросы Кириша звонят, терки там, и все это новость вспыхнуло. И потом опять скрылась. И пока все обсуждают вот этот вброс, в мире происходят те события, которые нам показывать не будут. Выключите телевизоры, не вносите в дом этот вирус, это страшно. Такого никогда не было, такой возможности не имел никто, никогда. Все самые великие пропаганды всех прошлых тысячелетий, у них не было миллионной доли, возможно, в каждый дом внести по Соловьеву и Киселеву. Что вы будете делать с детьми после этого? После этой ненависти дичайшей и этих друг к другу, и ко всем нам, и нас ко всем. Следующий пункт – это негатив. Я не буду здесь ничего показывать, вы сами знаете, что по ТВ очень много негатива, вот а, даже с, сами новости, то есть манера подачи такая серьезная, да, вся музыка такая прям настораживающая. то есть чтобы человек смотрел, чтобы скукожился вот так вот, подготовился к чему-то жесткому. И вот сам блок новостей посмотреть, какой процент там будет позитивной информации и какой процент будет негативной или напряженной информации. Седьмая причина – это фоновый шум и программирование. Вообще у многих людей дома, ну просто в теле играет вот в фоновом режиме. Они что-то делают, ходят, а он играет. Вот пока он играет, там мелькает огромное количество агрессивной, такой реактивной, громкой рекламы, которая постепенно давит все-таки на подсознание, на мозг. Ну и человек просто устает, проще говоря. И при этом даже сам может этого не замечать. Нравится телевизор? Да. Поможет. Попа, попа, попа, попа, попа. Вместо всех этих карт одна она для покупок любых карт халва. Праздник начинается со скидок. Это наш черный пятница. Больше хитов, больше музыки. Все, хватит. Вот и сравните теперь, друзья, вот тут первый блок, который я включил, и второй. И ради эксперимента попробуйте поставьте на день не телевизор фоном, а вот такую, например, музыку. И посмотрите на свое состояние в течение дня. Ну и здесь же это фоновое программирование. Если вы посмотрите просто вокруг себя, на первый взгляд скажете, никакой рекламы нет. Ну присмотритесь, даже вот в окружающем да, пространстве, телевизор фирмы Sharp, я вижу камеру Fujifilm, везде, э, ну и куча там брендов разных, и везде какой-то вотермарк, какой-то логотип, почему столько рекламы вообще вокруг. Фишка не в том, чтобы человек запомнил, а в том, что он постоянно получал по чуть-чуть кусочки этой информации. И тогда, когда он приходит в магазин, он выбирает именно самый насмотренный бренд в городе мы везде видим рекламу Она на автобусах она на билбордах она на лавочках под лавочках и куда бы человеческий взгляд не упал там у нас висит реклама и звуковая и видеореклама работает по тому же принципу вам кажется что вы не смотрите телевизор но вы поднимаете глаза во время рекламы и по чуть-чуть информация западает на ваше подсознание друзья надеюсь вы не думаете что те кто размещает эту рекламу надеяться на то что вы будете подходить вот так вот и читать прям каждый а вот тут вот эту надо купить Тут это, ну, конечно же, нет, никто это читать не будет. Они знают прекрасно, что это все, как я уже сказал, поводят на подсознание. И в конце концов, когда вы приходите в супермаркет, вы выбираете именно тот продукт, который отпечатался наиболее сильно. Ну, к чему это все говорю? Это в любом случае определенная работа происходит Сознание, подсознание. Мы тратим на это энергию. Если у нас еще дома это пилика, ну, делайте выводы сами. Между прочим, у нас ведь это колоссальная проблема. ТВ и дети. Да, проблема. Телевизоры все больше, а детей и все меньше. Восьмая причина. Телевизор провоцирует рассеянность. Если вы знакомы с практиками медитации, любая медитация учит нас сосредоточению внимания на одном объекте, либо на состоянии, либо на явлении. Это нормальное состояние ума, когда он на чем-то сосредоточен. Из-за большого объема, скорости, агрессии контента на телевидении наше внимание стремится рассеяться в тысячах направлений, но оно и без того стремится, даже если вы не будете смотреть телевизор, но здесь концентрация внимания перетягивается вот в этот ящик, то есть весь этот контент еще больше ускоряет, нагромождает наше сознание и ну, как следствие человек в конечном итоге опять же устает. Попробуйте просидеть хоть хотя бы одну минуту, сосредоточившись на, на одной мысли, получится у вас? Проверьте. Так вот, такой вот резкий, оторванный, агрессивный контент, он э, тренирует наш мозг на короткое мышление, клиповое. Об этом подробнее рассказываю в своем блоге на своей страничке в инстаграме об этом типе мышления и о других современных типах мышления подписывайтесь тоже на мой инстаграм ссылка в описании в итоге все эти кусочки из рекламы из быстрого контента они э, препятствуют такому э, построению длинных причинно- следственных связей у человека до да, глобальному мышлению вместо этого учат его оторванному короткому мышлению из этого невнимательность короткая память ну и все вытекающие последствия как говорится был у человека кругозор э, потом он сужался сужался сужался пока не превратился в точку зрения вот как раз девятый пункт про кругозор а, а точнее ограничение этого кругозора вот этот пункт подходит для тех кто говорит у тем я у меня есть телевизор но я ограничиваю я, я смотрю только такую-то программу и такую-то а остальные не смотрю но ребят будь у вас хоть тысяча каналов у вас есть только эта тысяча и вы будете выбирать из того что есть только в этой Тысячи. Вспоминаем первый пункт про контроль информации, которая подается. По телевизору вы никогда не увидите того, что могли накопать бы сами, используя библиотеку или открытые источники даже в интернете. Вот мнение Германа Грефа на этот счет. Только все люди поймут основу своего яйца, самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемы, когда они имеют знания. Что такое снять пелену с глаз миллионов людей и сделать их самодостаточными? Как управлять ими? Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции. Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все имеют... Возможность судить напрямую непрепарированную, получать непрепарированную информацию через обученных правительствами аналитиков, политологов и огромные машины, которые спущены на голову, средства массовой информации, которые как бы независимы, а на самом деле мы понимаем, что все средства массовой информации все равно заняты сохранением страт. В то время как у самого Германа Грефа прекраснейшая библиотека, то есть библиотека Сбербанка, где множество книг по саморазвитию. Есть же такая фраза, те, кто читает книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор. Ну и кроме того, даже то, что вы считаете правдой, еще стоило бы перепроверить. Ну и последняя в списке, десятая причина, это банально трата времени и энергии. Всегда есть соблазн развалиться перед телевизором с чаем, пиццей или пивом, кайфовать и э, деградировать, вместо того, чтобы заниматься творчеством, созиданием или саморазвитием. Информация, которую мы получаем, формирует наше мировоззрение и, как следствие, формирует наш образ жизни. Если в коробку положить яблоко, она станет корзиной, а если огрызок, то мусоркой. Конечно же, многие скажут: тема-тема, мы это и так все прекрасно знаем. Но ведь у многих из вас есть телевизор и он периодически работает. Подписывайтесь на канал, друзья. До новых встреч!